В гостях у художника известного Габиба Габибулаева, псевдоним его Габов. Знакомились мы в Китае, в отпуск мы приехали в Бэйхай. Вот. В этом городе нет, не было иностранцев, и мы вызывали живейший интерес у аборигенов. Они все очень с нами общались с удовольствием. Ну и потихонечку о, мы как-то наткнулись на, на женщину, которая говорила немного по-английски. Она э, в разговоре нам сказала, что в городе есть э, семья русских. Это были мы, да? Да, да, да. Потому что такой случай у меня был, когда со мной рядом сидел парень с Рязани. Ну, в принципе, русский парень, русское лицо и... Вот он говорит, а вы тоже, говорит, одинаковые. То есть для нас китайцы и японец одинаковые. А вот он говорит, а вы тоже одинаковые. Этот чайник и эти чашечки я купил в Китае в одном таком керамическом центре. Да? Белый чай, замечательный. Вот. Габо, расскажи, пожалуйста, каким образом ты попал в Китай, и сколько ты там прожил, где работал, как сложилась твоя творческая э, жизнь в Китае? Мы, учась там, будучи студентами художественного училища, мы увлекались там китайской живописью, китайской поэзией. То есть молодые подростки, но увлечения такие, чуть ли не философия Китая, там и поэзия Китая, как-то вот такая была небольшая группа у нас. Ну, потом я в итоге волей судьбы оказался в Китае по приглашению одного института. Они захотели, чтобы как-то вот адресно они приглашали, они увидели мои работы на одной выставке. Этот театральный институт называется Академия Китайской традиционной оперы. Надо сказать, что Габо закончил Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Платят зарплаты, покупают билеты, дают всю квартиру там. Затянулась моя поездка в Китай на 10 лет. Как-то вот два года в итоге я преподавал в этом институте театральном. После чего по приглашению одного из ну, таких довольно влиятельных людей в городе Чжэнчжоу, это уже южнее, угу. центральный Китай. То есть ты не на юг сразу, южнее. Уже, да? Это, это У меня а, два года, опыт, да. два года, я переместился с Пекина на такой центральный Китай, такой город Чэнчжоу, это провинция Хэнань. Предполагалась работа с одной галереей, с одним человеком, но как-то это все тоже не сложилось по разному У него возникли проблемы видимо попал под антикоррупционную какую-то такую э, вот эту китайскую такую машину это хэнань нам не, не понравился вот центральный Китай какой-то желтого цвета какой-то глинистый mm -hmm. какой-то вот такой сухой климат летом просто ужасно жарко зимой как-то холодно то есть мы там болели там mm -hmm. от... климат и, не подошла из моего болел как-то то есть вот у нас так много, а что много, и вот уже как бы надо было что-то дальше делать и э, ну и вот все все мои связи все мои помощь которые к нам приходила в итоге у меня получилось все это через одну мою студентку mm -hmm. которая которая была мой студенткой в пекине то есть mm -hmm. я ее встретил сразу mm -hmm. по моему приезду и вот ее знакомство, ее ну, как бы э, связи ее родителей, там родственные связи, то есть в Китае без этого никак. В Китае, если тебя, тебя никто не представляет, э, ну это как бы плохо. Mm -hmm. А если представлять влиятельный человек, то это очень хорошо. Mm -hmm. Стал разговор как-то в такую струю, чтобы вот а вот что там на юге Китая? Mm -hmm. И вот эта студентка опять оказалась у нас, и она говорит, а у меня вот там тетя, говорит, на юге, в небольшом городке, в Байхай, там все как-то. И мне даже один, одну ночь этот Байхай приснился. Какой-то вот такой город на берегу моря, что-то мне он так даже приснился, и что-то какая-то вот наши мысли и какие-то эти устремились в мыслях так в на юг, Китая, mm -hmm. возвращаться в Россию. Тоже не сильно хотелось на тот момент. Хотелось, в принципе, еще было желание. Того, интересен того. был Китай, и, да? да? Потому и, что действительно и, эта страна, ну, она захватывает свои истории. То, что, а, ну и работа тамошняя, те условия, которые предлагают вот, какие-то, они тоже, в принципе, вполне подходили. Mm -hmm. В один момент я там участвовал на одном мероприятии, это было мероприятие, посвященное десятилетию шанхайской шестерки. В Шанхайском университете было такое событие довольно-таки таки довольно масштабное, там с правительства люди Ректор Шанхайского университета Нам организовали какой-то такой обед И были известные такие художники из, из Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и России Меня пригласили туда И я оттуда же потом поехал в этот город Байхай, mm -hmm. в котором мы познакомились позже. Mm -hmm. Город мне очень понравился, небольшой. Наличие природы, важнейший такой компонент. Mm -hmm. Близость моря. Все это очень мне как-то понравилось. И в итоге мы какими-то этими туда, э, сдалека, там собрали чемоданы, переехали в Байхай. После этого... Хэнани это казалось просто каким-то райом, <смех> <смех> манго там, и банановые рощи, все там было, короче. все, конечно, более комфортно. И как, то есть, вот я знаю, что ты там тоже преподавательской деятельностью занимался. А, расскажи, где и как да, так там, получилось? Что там... В городе Байхай, там вот, тоже нашли для меня институт, к которому я как-то прикрепился, и они там делали мне тоже опять же визы, и моей семье как-то мы имели такой некий статус, там, <говорит> вот, за счет преподавателя. Институт был такой полугосударственный, получастный, Требования ко мне были небольшие, <говорит> меня вполне устраивало такое... <говорит> <говорит> <говорит> И оставалось время для творчества, было да? Было много времени для какой-то работы, для отдыха. И Сюзанна нашла применение тоже в виде преподавателя английского языка там. И мы все как-то работали. Исма рос, ходил в школу, обычную китайскую школу. И в итоге, как-то у нас последние пять лет в итоге прошло в этом Байхай. Ну и потом уже как-то у нас стали такие зреть такие мысли, что пора бы уже вернуться. Ну, хорошо. До э, вот того момента ты расскажи, пожалуйста, еще о своей о составляющей важной, это творчество. Ага. Я вот вижу у тебя работы, которые остались ага. да, с Китая. То есть здесь достаточно много э, мотивов именно китайских. И они, мне кажется, очень небезынтересными. Ну, например, я участвовал на одном конкурсе. Наверное, это было самым большим, скажем так, если говорить каким-то достижением моим, это было участие на международном конкурсе э, «Картина маслом». Mm -hmm. Международный конкурс. Там было по 10 художников с каждой стороны, э, с России, Монголии и э, Китая. Mm -hmm. По 10 художников. Mm -hmm. И там я получил вторую премию. Второй премию. Да. Uh -huh. И неплохой денежный, как бы, такой бонус оттуда uh -huh. тоже я получил. Uh -huh. Кое-что я привез сюда. Uh -huh. Поэтому здесь тоже кое-что есть из Китая. Вот. Но все равно это такой опыт, какой бы он ни был, это мой жизненный опыт. И оттуда идет, конечно, он у меня во мне. И я оттуда иногда что-то нахожу для себя из этого опыта. В какой-то момент я понял, что... Исмаил уже так подрос. И вот хорошо бы, чтобы он чуть дома тоже немного сформировался. Или вот что-то... Вот... Сколько ему лет тогда было уже в этот момент? Ну, он тогда закончил 7 классов. Это 7 было... классов. То есть практически вся его жизнь да. она была проведена в, в Китае. Вот, да, он, под... он скорее формировался как э, китаец, да? Ну, в каких-то вещах, да. Он мировоззренческий даже, может быть, он уже и во сне там по-китайски разговаривал. То есть я понимаю так, что прежде всего ты думал о сыне, да? То есть не твоя работа да, здесь главную роль сыграла, а именно то, что сына необходимо было как-то к родным Это, корням, да? Этот один Возвращать. момент. Потом у меня у самого уже такая некая ностальгия и внутренняя такая, скажем... Я просто уже стал думать, а ради чего я там еще... Как бы буду сидеть ради того чтобы там еще заработать на одну квартиру да вроде хватит как mm -hmm. бы то есть я заработал там квартиру mm -hmm. вот появилось такое уже навязчивое желание вернуться ну, и правильно сделали что мы вернулись ни о чем не жалеем mm -hmm. не, жалеешь. не жалеем нисколько и Смайл тоже особенно никогда не жалел там ничего его туда особенно не тянуло mm -hmm. если вот говорить еще у меня второй, наверное, жанр, кроме фигуративной и моего интереса к фигуративному искусству, второй жанр это натюрморт. Я люблю собирать разные кувшины, mm -hmm. ездю на антикварный рынок, очень избирательно что-то покупаю. И вот я их потом красиво ставлю и пишу. Может быть, ты да. я покажешь Может, сказать, посмотреть. Шо, я не могу сказать, что он антиквариат у меня супер дорогой. Он скорее интересный мне в плане того, чтобы это рисовать. Ну, пишу довольно-таки реалистично, иногда даже чуть-чуть натуралистично так. Мне кажется, в этом есть интерес каждого предмета, вот такой сделанности. Но тоже в натюрмортах тоже ищу. Например, у меня вот недавно купил вот такой кувшин. Мне показался он просто форма, просто совершенствовал вообще формы, какие-то детали, вот эти шипы. Но я, как я понимаю, что это музейная, э, достойно любого музея. Это, скорее всего, археология, и, ну, причем форма, ну, потрясающая форма. Вот это очень старая. Вот это тоже из той же серии, но они настолько э, изысканные, и, может быть, и по несколько тысяч лет. Есть, например, очень интересный кувшин вот такой, с зеленой глазурью. Есть, конечно, идея, предположение, что это испикский кувшин. У нас тут в Дагестане был такой такая вот керамика испикская керамика, и предположение, что это ихняя. Но другие говорят, что это может быть грузинский кувшин, не очень похоже на дагестанский. Люблю холодное оружие. Но такого хорошего холодного оружия как-то у меня нет. Кое-что я хочу заказать. У... Куба... В Кубачи есть хороший э кузнец, который делает кинжалы и клинки. Вот ему тоже хочу заказать. И хочу заказать себе черкеску. Ну и тогда можно, к костюму нужен кинжал. кинжал. Замечательно, это хорошо, что а, ты не только художник, но ты еще человек увлечен, да -да. тебя интересует, ага. кроме а, всего того, чем ты занимаешься, да. еще и вот именно эти предметы ага. из а, культуры, из Конечно. народа. Конечно, это же такая чая, очень… Хочу э... пожелать тебе всего самого замечательного, чтобы Спасибо, творчества, Виктор. чтобы задор тебя не покидал. Да, ну так, задор… Такого, такого как бы то задора вроде и нет, но то, что делаешь, надо делать хорошо. То есть любое дело, которое ты делаешь хорош, делаешь тогда делает хорошо. Как-то у меня такое отношение. Даже если мне это не очень хочется, но надо делать хорошо. Как-то вот так. Такие у меня установки.